середина ноября калининградская область слышно как долбят дятлы Это лес недалеко от Ладушкина, он весь перерыт окопами, следами от снарядов, от взрывов. какой-то сапог а это что такое это наверное окоп можно спуститься там опять окопы столько лет прошло все осталось смотрите видите как Во всех лесах у нас много копаются ходят с с металлоискателями, и очень много всего находят. Это интересный куст. Что это такое? Такая у нас может быть и зима. Когда снега нету, вот тоже все зеленое. Но не всегда, конечно. Ну все, дальше уже бурелом, не пойду. Надо теперь машину найти. Может быть, кому-то интересно было, как в Калининграде в ноябре месяце, в середине. Наверное, в России уже в других городах лежит снег, холодно. у нас Нормально. Все, всем пока.